я хочу поговорить сегодня немного о отношениях творца и творения, мы, о, э, творца и, творения. и мы все знаем что мы э, создание э, какого-то творца и у этого Творца есть какие-то планы от нас, для нас, и Он хочет, что ожидает от нас, что мы будем э, участвовать в каких-то делах. Он и Он дал нам книгу указаний. И, в общем, все выглядит довольно просто. Но когда мы живем своей жизнью, мы сталкиваемся с разными проблемами. Может быть, это проблемы в семье. Может быть, финансовые проблемы, все, все с ними знакомы. Может быть, врачебные Или проблемы принятия решений. И все сто процентов, которые здесь присутствуют, я уверен, что какая-нибудь проблема вам хорошо известна. Но при том, что в нашей жизни у нас есть проблемы, никто не снимал с нас ответственность в том, чтобы служить ему. И участвовать в его э, в реализации его плана, потому что у него есть планы для нас. И, и проблемка начинается там, э, где мы пытаемся это соединить, как соединить наши проблемы, и всякие, все это то, что занимает нас каждый день, с тем, что он ожидает от нас э, в соответствии со своими планами. И иногда мы настолько глубоко в, а, погрязли в этой жиже, <говорит> что мы думаем, где ты творец наш вообще во всем этом, вот, то, что видят наши глаза. <говорит> Тебя не видно, не слышно, мы тут в грязи, мы нуждаемся в помощи, никакого сочувствия. Э, как я должен верить и надеяться на того, который, вот я в плохом состоянии, он мне не помогает? Да, то есть э, воззови меня, то есть помоги мне, я буду продолжать тебе служить. Иногда это такое ощущение и наши мысли в связи с этим. И вопрос заключается в том, как же нам заманить Бога в нашу ситуацию, чтобы он как-то поучаствовал уже. И я поделюсь некоторым опытом, из моего личного опыта. И как мы уже сказали, что у всех у нас есть проблемы, я поделюсь с вами той проблемой, которая у меня была на прошлой неделе. Нет, это не моя проблема, это проблема того, кого я знаю. Хорошо. Один из моих друзей. Я давно уже его знаю. Он вдруг остановился посреди дороги в своем автомобиле. И прямо в это время как раз в него врезалась машина, грузовая машина. И 28-летняя его супруга на месте погибла и вместе с ребенком. И он сейчас находится в, в, в реанимации. И последние новости, которые я слышал, что его ситуация ухудшилась. И у них есть еще остался еще ребенок, дочка, которая тоже ранена, но у нее средней тяжести рана. Это верующая семья все и вот начинаются вопросы кому не он задает эти вопросы он не в состоянии но у меня рождаются вопросы в претензии богу почему ты допустил это почему ты не помог ему почему ты не спас его микро и есть сосредоточение на этом действительно ужасном э, событии. И есть многие верующие, которые в подобных ситуациях, особенно э, молодежь, которые говорят, слушайте, в кого мы вообще верим? И все сосредотачиваются на том, что болит, и не, не смотрят на большую, на большую картину. А, потому что никто не посчитал, сколько людей он спас в тот же самый день. И никто из нас по большому счету не понимает в точности, что же там происходит в духовном мире. И мы очень чувствительны к нашим эмоциям. И иногда самые лучшие в таком тяжелом состоянии. Просто признаться себе, я ничего не понимаю, что происходит. Наверное, так оно должно быть, раз он это допустил. Это может случиться с каждым из нас. И это должно подвинуть нас еще больше, молиться за нашу защиту и сохранность. Но, по большому счету, принцип такой, что то, что с нами случается хорошего, доброго, и то, что с нами случается злого, они, это все не должно влиять на наши отношения с Богом. И Если мы почитаем из книги Йов, Первая глава, с 20 стиха и до 21. -го. Мы все знаем этот рассказ. -то... Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал... «Нак я вышел из чрева матери моей. Нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Ну, <ёк>, мы все знаем эту историю Йова и как Йов, как человек вообще в таком положении, в таком состоянии, он может вообще произносить такие слова. Он что, у него крыша поехала. Мы-то знаем, мы дочитали до конца книги, мы знаем, что кончилось все замечательно, но он-то знал ли, чем все закончится? И он говорит слова, которые противоречат всякой логике, и очень сильные слова. И я, конечно, не хочу сравнивать одно с другим, но когда я был десятилетним, äh, у меня родилась сестра. И примерно через две-две с половиной недели она э, умерла, потому что она родилась с проблемами. Я в десятилетнем возрасте небольшой хохмалок. Но но когда мы делали поминки, то моя мама произнесла вот эти самые слова. И я подумал, ну это же вообще сумасшествие, вообще такие, в такой ситуации говорить такие слова. Как будто бы Бог дал тебе пощечины со всей своей силой, какая только есть. А ты, а, ты, а ты ему говоришь спасибо Господи, так оно и должно быть. Караш, э, так вот, после этой ситуации, которая неделю назад произошла, Uh, я посмотрел на свои проблемы, которые у меня сейчас есть. У меня, мои проблемы. И я понял, что это все ерунда в сравнении с тем, что переживает этот человек, который в, ре... в реанимации. Really cool. Это действительно просто ничто. И uh, Единственное, что мне после всего осталось, и то, что подвигло меня, это бежать к Богу и молиться со всей своей силой. Но как же все-таки все эти вещи, которые происходят в нашей жизни, они не должны влиять на наши отношения с Богом? Я хочу представить несколько принципов, которые, возможно, помогут нам. И Матфея, какая глава? 6. И, Матфея, шестая глава. И Какой стих? С 31 по 34 стих Матфея 6 глава. «Итак не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что нам пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом».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 Но здесь есть очень важный принцип, написано, прежде всего, ищите Царство Небесное, а все остальное оно будет и в порядке, беседер, как у нас говорят. Но что это такое, что искать, что за царство? Я хочу рассказать вам короткую историю. Одна э э женщина была, и один был царь, и, это и, что? и эта женщина была его женой, и она ему надоела. Он говорит, слушай, ты вот как бы уже достигла этой границы, все. דבר, а в Аль-Паметлосе чум Ну, ты ничего плохого не сделал, просто достал, меня вот не, не надоело и все. И он говорит, давай сделаем так, я иду спать. А ты можешь взять все, что даже самое дорогое в моем царстве, и чтобы просто утром я тебя уже как бы здесь не нашел. И вот так оно получилось. И вот он просыпается с утра. Царь просыпается. И он обнаружил себя вне города. И возле него стоит его жена, от которой он хотел избавиться. И он говорит, ну и что это значит? Она говорит, ты мне сказал, самое дорогое забрать, я забрала тебя? Она не взяла никаких алмазов, никаких драгоценностей, она взяла самое дорогое. Хохама, а? У меня такая же. <laughs> Это то, что написано здесь. Написано, что ищите прежде царство все остальное приложено. Оно идет в комплекте. Ну и что самое, самое драгоценное, самое большое в царстве? Кому Конечно, царь. Это царь. И, и это не важно, что в книге Откровения мы читаем, что там есть полно драгоценностей, улицы, и золотом, и там драгоценные камни, все это все не имеет значения. Uh, потому что если мы не будем иметь, не uh, приложимся к тому, чтобы иметь отношения с царем всего этого, это просто не про нас будет. И у каждого из нас есть хотя бы один или два друга. И мы не более или менее э, их друзья. Мы не за... Наша дружба не зависит э, от того, насколько они нам больше принесли или меньше. Больше принес, больше друг, э, мало от тебя досталось, ну, так себе. Мы, мы, мы не поступаем так, если это действительно друг. Это просто человек, э, с которым нам хорошо. Мы можем поделиться с ним тайнами. Семочки вот. Э, покушать, полузгать. Э, можем промыть кости кому-нибудь. Это друзья. Так возникает вопрос, если с нашими земными друзьями мы так, то почему наши отношения с Богом должны зависеть от того, насколько Он много мне дал или Он мало дал? И мы говорим, слушай, мне так плохо, почему ты не помогаешь мне? Потому что самое главное, действительно главное, это царь, а не то, что у него есть в карманах. И Это очень важный принцип, библейский принцип, когда мы э, ищем того, чтобы сосредоточиться на нем, а не на том, что у него есть. И это иногда требует переключить тумблер в наших мозгах. И так должно быть в нашей молитвенной жизни. И также в тех ситуациях, когда мы не получаем ответ от Него, или получаем ответ, но не Тот, который нас устраивает. И все-таки, как же мы можем пригласить его в нашу ситуацию? В 11 главе от Матфея, в 12 стихе. 12 и все? 12... Подожди. Слыхает. Он же сказал им, глава кто... 11 Матвея, стих 12. Одни же, она погружавшего в воде, до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это ключ ко многим дверям. Мы должны приложить усилия. Подобно тому, что говорится сегодня в недельном чтении, принести жертвы. Жертвы ли это времени? И, вообще говоря, можно сказать, что жертва времени ⁇ это самая важная жертва, потому что она открывает возможности для всего остального. И нам важно приложить усилия, приблизиться к царю, а не к тому, чем он обладает. И, как правило, когда Бог искушает нас, когда Он проводит через какие-то трудности, а, а как правило, это, то, это инструмент, чтобы мы могли служить Ему. Мы должны понять одну вещь. Все, с чем мы сталкиваемся, насколько бы тяжелое и ужасно это не было, это все находится под его контролем. Sheep, и нет такого варианта, чтобы это вышло из его контроля. Даже если мы говорим о случае смерти. <pairs missionary -VIe> И мы очень э, взрослые, очень мудрые, мы знаем все, но э, с Богом э, иногда мы должны вести себя как дети. Катув, тифтах, аль бинатха, аль и, так как написано, что надейся на Господа и не э, делай разум свои, своей опорой. И не полагайся на разум свой. Да. Потому что мы очень ограничены своей человеческой логикой. Но при этом мы не можем знать, завтра вообще утром мы проснемся или нет. А он таки да знает. То есть он знает гораздо больше, чем нам известно, и он намного дальше прозревает. И наша главная задача это понять даже не столько в том, чтобы он убрал проблему, сколько понять, что он хочет, какую цель он ставит перед нами. И поэтому очень важно э, изучать библейские принципы, которые могут в этом, в этом нам помочь. И, э, учиться этому и очень крепко держаться за это, потому что э, просто выучиться не, недостаточно. Надо, конечно, углубляться насколько, настолько, насколько возможно, но некоторые вещи, важно просто э, их держаться в простоте. И Есть некоторые принципы, которые я э, пропущу. Как, например, римлянам 8 глава, что все содействует верующему к благу. Но ключевой слой там для любящих его. То есть тот, кто любит его, тот, кто ищет его, все содействует ко благу. Это значит, что даже если я не понимаю, что происходит, но каким-то неведомым не образом это содействует к благу. И написано, что Бог учит нас, как Отец учит своих детей. И каждое испытание это урок, и мы должны взять максимум от каждого урока и научиться этому. Никто не обещал, что это будет легко, но читая пункт первый, то есть сначала нужно приложить усилия, и uh, сейчас мы uh, перепрыгнем в послание Якова, 4 глава, Якова 4 глава, 8, с 8 по 10 стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Оч, очистите руки грешники, исправьте, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас Написано, приблизьтесь к Богу. Как приблизиться? Написано в продолжении этого. Если вы согрешили, покайтесь. Очистите мысли вашего сердца. Если у вас есть проблемы внутренние, если у вас есть э, грехи, то вы должны понимать, что у вас есть проблемы и им за ло и проблема действительно начинается там, если мы смиряемся с существующим положением, ну да, у меня есть проблема, но пусть оно так и будет, как бы. Это, это вот то состояние неправильное. Яков Яков говорит, что если у вас есть проблема в отношениях с Богом, вы должны приложить максимум и, и, и а, у, приложить усердие до тех пор, пока эта проблема не будет разрешена. Никогда вы не можете согласиться и примириться с тем, что ну да, есть грех, но так уж повелось. И десятый стих, он говорит, смиритесь пред Господом. То есть он первый, он тот, кто главный, а вы тот, кто подчиняетесь ему. И это очень важные принципы, как вообще, и мы можем приближаться к Нему. И самый-самый важный, важный факт, то что, Yeshua, то, что Бог принес жертву Своего Сына Yeshua для за нас самым ужасным образом, и Он возложил на него все грехи. И что это говорит? Это говорит о том, что мы никак не можем сказать Бог тебе наплевать на меня. Это пренебрежение его жертвой. Он ему настолько, э, э, ты настолько важен для него, и настолько э, ему, да, есть дело до тебя, что он принес самое дорогое, что есть у него. И он все, всю тяжесть греха и всех глупостей, которые ты делаешь, он возложил на своего собственного сына. До такой степени ему есть дело до тебя. И это должна быть отправная точка, а дальше ты можешь уже делать выводы и говорить дальнейшие слова. Надо быть очень осторожными в том, чтобы произносить глупости пред Ним. Такие вещи, как да, тебе все равно, тебе наплевать, ты не понимаешь. Потому что он есть царь, и он самое главное, что есть в царстве. И мы перейдем к третьей главе пророка Аввакука. 17 глава, 3 глава Авакука из 17 по 19 стихи. «Хотя бы не расцветала смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда...» Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь, Бог, сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Это очень важно. Неважно, что Он дает или не дает. Он все еще существует. Он все еще существует. Он все еще жаждет встречи с тобой. И все еще действует его жертва, жертва его сына, Яшуа. И так что в скобочках все содействует ко благу. Все будет в порядке. И я э, контролирую ситуацию. Не... Ставь э, те дары или подарки, или э, то, что ты получаешь, или не получаешь от меня, как условия для наших отношений. И, то есть, э, смысл в том, что даже если я не, у меня ничего нет, даже если я в тяжелом в тяжелом состоянии, я все равно жажду тебя. И надежды, конечно, у меня есть в том, что и при этом э, все сложные э, все обстоятельства они будут как-то разрешены. Иуд. Даже если нам очень тяжело, у нас есть нечто от него, у нас есть призвание, и нам важно держаться его призвание. Мы не можем при каждом чихе, при каждой э, проблеме, которая вскакивает тут и там, бросать наше призвание и кричать ой-ой-ой. Потому что мы будем таким образом причинять ущерб царству. Так, что Бог будет вынужден найти кого-то другого, чтобы тот сделал эту работу. Для и, для и, для и, для и на прошлой неделе мы говорили о сосудах, которые для почетного и для непочетного употребления. И в 13 главе э, Евангелия от Иоанна. Не надо открывать, надо. 13 глава, какой стих? 26 стих и там и, и, история как и, про и, и, Иуду, который э, предал э, Ишуа, 26 и 27 стихи мы прочитаем, Иисус отвечал, тот, кому я обманув, э, обмакнув кусок хлеба подам, и обмакнув кусок, э, кусок подал э, Иуде э, Симонову из Куриоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Ишуа сказал, сказал ему, что делаешь, делай скорее. Очень интересно. Написано, что тогда, когда он подал ему кусок хлеба, в него, в Иуду Кариота вошел сатан. Не перед этим. Потому что его план сделать, план сделать зло был у Иуды до того, как. Но непонятно, что тут происходит. То же самое, есть инструмент который призван для того, чтобы делать добро. Ишо призвал его и избрал его быть своим учеником. И он получил определенное служение, Иуда Ишкрают, который он занимался финансами, но у него был тяжелый характер. У него было плохое сердце. То, что должно было измениться. У него было достаточно времени для того, чтобы измениться в своем сердце. И Мы видим, что, скорее всего, он не изменился, но наоборот еще ухудшился. Так что он был использован как сосуд для низкого употребления. Из-за его характера Бог использовал его как сосуд, как инструмент для того, чтобы сделать зло. Это для чего-то ужасного. Действительно ужасного. Он дал ему кусок хлеба и это было командой для сатана. И это очень важно нам э, научиться тому, э, есть ли э, злые какие-то плохие вещи в нашем характере. Я не хочу, чтобы однажды Бог использовал вот эти мои качества характера как сосуды для низкого употребления и использовал меня для злого дела. Не это не говорит о том, что он прям меня сразу пошлет кого-то убивать, но он может сделать так, чтобы, что я буду доставлять неприятности кому-то, какому-то другому верующему. Это ужасно вместо того, чтобы строить царство, я буду его разрушать. Also, так что мы должны работать над своими плохими чертами даже тогда, когда у нас есть проблемы. Это очень важно. Совмещать как-то проблемы, которые у нас всегда есть, и то служение, которое Он поручил нам. Мы не можем каждый раз, когда у нас что-то случается, бросать все и, и вот, заниматься только своими проблемами. И я хочу закончить. Это у нас тоже 106. Это 106 на русском. На иврите 107. У нас 106.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 Из-за чудные дела его для сынов человечествых. И, в конце концов, он нас приведет туда, куда он хочет. И, и, и, написано, что он приведет нас и, к желаемой пристани. И тогда мы будем радоваться. Ифо, Вопрос, где и что есть этот самая желаемая пристань. Это та самая пристань, которую мы себе присмотрели, как мы ее себе представляем, или это то, что Он задумал и то, что Он сам имеет в виду? Написано, что Он производит нас хотение и действие по своему благоволению. Так что все эти бури, которыми прошли, пребывая в море, это все есть по пути к его цели. Но мы должны только понять, что цель его цель и наша цель это одно и то же должно быть. ну по большому счету, если считать, то вообще-то Бог существует не как приложение, которое нам помогает в наших трудностях. Потому что он есть цель. И поэтому, когда мы полагаем его как цель, тогда он создает в нас э, хотение правильное и действие правильное. Чтобы из нашей жизни извлечь максимум. Он соединяет все, и дары, и призвания, и таланты, и желания, все вместе, для того, чтобы мы достигли его цели. И так что опять мы вспоминаем, что есть царь, который главный, и он есть цель, а все остальное, это то, что окружает царя. Давайте мы будем размышлять об этом принципе и постараемся каким-то образом соединить его с практикой. Давайте привстанем, будем молиться. Благодарим Тебя Господь, Царь, Царей и Отец Наш что мы важны цены в глазах Твоих. И также наши проблемы, они также важны в Твоих глазах. И мы благодарим Тебя, и мы, äh, мы äh, свидетельствуем о том, что ничто не ускользает от Твоего взгляда, и, и все находится под Твоим контролем. Мы надеемся на Тебя, и мы любим Тебя. И это не э, зависит от того, что происходит в нашей жизни. Потому что все, что есть в нашей жизни, все, что мы проходим, мы верим, что все это будет устроено Тобой. Ты единственный источник нашей жизни. Мы благодарим Тебя за это. אנחנו בקשים תמשיך, לווֹוִילוֹת אַנוֹ בַּשְׁווּיל שֶׁלְךָ. Мы просим тебя продолжая вести нас твоей тропой. Ты гаделу тану, ты ламеду тану. Взращивай нас и учи нас. И когда мы падаем, помоги нам вставать быстрее. Будь нашей целью и, uh, и нашей повседневностью. Благодарим Тебя за то, что Ты сейчас слышишь нас. Мы благодарим Тебя, Господь. По имя Ишу Аминь.